Приветствую на канале Шарабара. сегодня мы поговорим про церковные степени и должности в Римско-католической церкви. Само по себе Римско-католическая церковь-то имеет богатую историю церковных должностей. Говорю сразу, их гораздо больше, чем в православной церкви, притом на порядок больше, это еще не учитывая тех, которых больше не существует, упраздненных, например, экзорцисты, хотя может они где-то в глубинках Европы, Америки до сих пор водятся, этого мы не узнаем в данный момент. Но как таковой священных санов всего три: диакон, пресвитер и епископ. Однако на протяжении столетий появлялись различные почетные степени и должности. О них мы сейчас с вами и поговорим. И в отличие от православной церкви будем рассматривать не от низшего к высшему, а начнем с высших, а дальше как пойдет. Разумеется, начнем мы с папы римского. Его избирают по жизни, но возможно отречения. Первым Папой Римским считается апостол Петр, и кстати именно поэтому Святой Престол Папы Римского называют Престол Петра. Папа является главой всей католической церкви, также является верховным правителем Святого Престола, вспомогательной суверенной территории которого является Ватикан, где находится постоянная резиденция Папы. Далее у нас идут кардиналы. Кардинал это высшее, после Папы разумеется, духовное лицо католической церкви, принадлежащее к любой из трех степеней священства. Функции входят избрание папы римского на конклаве и помощь в руководстве Римской католической церкви, которую они оказывают коллегиально, исполняя совещательные функции при папе римском во время консистории и также индивидуально возглавляя ведомства и другие постоянные службы Римской курии и государства града Ватиканом. В совокупности кардиналы составляют коллегию, которую возглавляет декан. Исторически сложились три ранга кардиналов. Кардиналы-диаконы – это самая низшая ступень. Кардиналы-священники – это самая многочисленная и, как нетрудно догадаться, это средняя ступень. И кардиналы-епископы – это самые старшие среди всех. Стоит отметить, что иностранцы, то есть это все, кто не является итальянцем, получившие сан кардинала, назывались кардиналами короны. Кардиналы вместе с папой образуют священную коллегию, деканом которой считается старейший кардинал-епископ. Образуя папскую консисторию, они помогают ему в важнейших делах. И имеются также должности, которыми управляют кардиналы. Например, кардинал Камерленко, он заведует финансами. И от смерти одного до выбора другого папа он занимает должность плюстителя папского престола. Иными словами, грубо говоря, заместитель, исполняющий обязанности. Кардинал Викарий помощник заместителя папы в Римской епархии. Также имеется кардинал-госсекретарь по внутренним делам, библиотекарь Ватиканской библиотеки и другие, их довольно много. Дальше у нас идет митрополит. Это древнейший христианский титул. Однако в латинском обряде Католической церкви митрополитом называется глава церковной провинции, состоящая из епархии и архиепископии. Митрополит обычно возглавляет любые богослужения на территории митрополии, в которых участвуют. Дальше следует архиепископ. Это старший епископ. В исторических церквях почетный титул епископа или же архиерея. В современной Римской католической церкви архиепископы подразделяются на митрополитов, между прочим, возглавляющих церковные провинции. Архиепископов, возглавляющих архиепархии, которые не являются центрами провинции. Персональных архиепископов, которым этот титул присваивается папой персонально. Титулярный архиепископ занимает кафедры ныне несуществующих древних городов и состоящих на службе в Римской курии. Естественно, если есть архиепископ, значит, имеются и обычные епископы. Это священнослужитель третьей степени священства, высшее, разумеется. В Римско-католической церкви епископу принадлежит прерогатива совершения не только таинства священства, но также и миропомазания. Имеется также апостолический администратор. Это духовное лицо, которое управляет соответствующими церковными структурами, назначается папой римским. Его назначают только тогда, когда имеют место серьезные препятствия для управления епархией. К примеру, как отказ епископа от исполнения служебных обязанностей, или если происходит образование новой епархии. Епископ Суфраган – это название епископов епархии, который входит в церковную провинцию, возглавляемую митрополитом сани архиепископом. архиепископа. Викарий это епископ, который не имеет своей епархии и помогает в управлении епархиальному епископу, а также штатный приходской священник, помогающий настоятелю. Есть также генеральный викарий. Это представитель епархиального епископа в области общего управления. Священник, или же пресвитер, представитель духовенства одной из ступеней христианской церковной иерархии, рукополагаемый на священствие соответственно его чину, является служителем второй степени священства. Диакон – лицо, проходящее церковное служение на первой, низшей степени священства. Они помогают епископам и священникам в богослужении, но самостоятельно предстоять на христианском собрании и совершать таинство они не могут. Церемониарий – должность католической церкви, присущая как духовенству, так и мирянам. Главная цель – отвечать за совершение и правильный ход святой мессы, а также в случае каких-либо происшествий немедленно их исправлять. Акалит – это церковнослужитель-мирянин, который выполняет определенное литургическое служение. В его обязанности входит зажжение и ношение свечей, подготовка хлеба и вина для евхаристического освящения, а также ряд других функций. Верховный архиепископ – это митрополит, возглавляющий Восточную католическую церковь со статусом Верховного архиепископа. Примас – Почетный титул церковного иерарха в стране, обладающий высшей духовной юрисдикцией над прочими епископами страны. Примасы часто возводятся в кардиналы и часто наделяются председательством в Национальной конференции епископов. Ауксилиарий – это епископ, назначаемый в обширную и многочисленную епархию с целью помощи епископу ординарию. Также вспомогательный епископ может быть назначен в епархию ординарий который по каким-либо причинам не способен исполнять свои функции. Архипресвитер. Старший пресвитер, содействовавший епископу по осуществлению его священнических обязанностей. Исторически различались архипресвитер кафедрального собора и сельский архипресвитер. Каноник. Член кафедрального либо коллегиального капитула. Главной обязанностью регулярного каноника была помощь епископу, которая заключалась в сослужении в храме во все церковные праздники. Соображение епископа в поездках к священному престолу, причащение епископа во время его болезни и так далее. Капеллан. Должность священнослужителя, священник, совмещающий сан с какой-либо дополнительной, как правило, светской должностью. Протоархимандрит. Это сан, который предшествует сану епископа. Он дается главе греко-католического ордена. Протоархимандрид подчиняется непосредственно главе соответствующей католической церкви восточного обряда или же папе римскому. Абат Почетный католический церковный титул, который давался исключительно настоятелям монастырей и был званием церковной должности, позже распространился на всех молодых людей духовного звания и превратился в форму вежливости. прилад Исторический термин, применявшийся кардиналам, архиепископам, епископам, генералам и провинциалам монашеских орденов, аббатам и другим лицам, занимающим высокие должности в структурах римско-католической церкви. Однако в настоящее время это просто почетный титул. Монсеньор. Один из титулов высшего католического духовенства. Монсеньор является формой обращения для тех членов духовенства Римской католической церкви, которые держат некоторые церковные почетные титулы. Что ж, поздравляю, очередную тему мы разобрали. Как и прежде, я старался быть довольно лаконичным, но при этом передать общую суть. Если же хотите получить подробности, все ссылки будут в описании. Смотрите, узнавайте, развивайтесь. Подписывайтесь на канал, нас ждет еще много веселья. До скорых встреч!